Придут к тебе средь белого дня, Придут к тебе порой ночной, Огромные, как шар земной, Как будто парус кораблю. Три слова «Я тебя люблю». Какие старые слова, А как кружится голова, А как кружится голова. Три слова «Вечных, как весна, Такая сила им дана». Три слова и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь, я люблю тебя. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Три слова, будто три зари, ты их погромче повтори, они тебе не зря сейчас понятно стали в Первый раз они летят издалека, сердца пронзая и века. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.